Ну чё, guys, всем здорова. 10 подписчиков, привет, сейчас я, собственно, играл с вантапом на фаст рп, меня много раз просили поиграть на фаст рп, почему ты не играешь на фаст рп, вот, собственно, поиграл на фаст рп, если что, ван -тап можно скачать в телеграме, телеграм в комментариях, напоминаю, Насчет вылета в ван -тапа, я, собственно, сейчас в видосе показал, что нужно сделать, и у вас не будет вылетать, поэтому зыркайте, смотрите, Все, ладно, давайте, погнали к видосу, короче... У кого, собственно, краш с вантапом? Значит, собственно, насчет локальных файлов удалите вот это, вот это и вот это. Все, почистите полностью гмод. Дальше, удалите старый конфиг. Старый конфиг в апдате. Если что, находится процент, обдата процент. И здесь вот старый конфиг, есть. Собственно, вот этот вот конфиг, удалите. Дальше скачайте драйвера C, visuals с 2015-2019. И все. Переключите версию игры на, собственно, Chromium. И заинжектите софт в игру. Все. Insert нажмите. Все, у меня все работает. Главное, сделайте то, что я сказал, и у вас будет тоже все работать. И еще новый билд скачайте. Вам в телеге есть что. Я не знаю, почему так много людей спрашивают, почему ты не читеришь на П. Ну ладно, давайте поиграем на П. Ну, теперь я спецназовец-грабитель. Собственно, берем, подходим к гражданину какому-нибудь и грабим его. <laughs> это ограбление зашло обратно, это ограбление зашло обратно. Деньги на пол. Пять тысяч. Okay. На пол. Okay. <laughs> давай, давай. Опа. Плюс <су Лавеха. Сука, ну это... Это джоб. Просто... Это великолепно. Все, спасибо. До свидания. Что <су> <су> делаешь? Мусорку ждет. Эх. Бомж ждет мусорку. О, нифига. Пистолетик. Спасибо. Плюс Лавеха. Лицензия всяго за 200 долларов. Да, я ваша новая голова. по мать. А, да, прикол. Ну-ка, просто ради интереса, что происходит. Угу. Кажется, здесь скоро будет рейд на мэры, я так понимаю, всеми называемый. Давайте их убьем просто, вот это будет весело. Здорово, мужики. Если они скажут, то что я, короче, зардемил, то я просто скажу, они пытались рейд на мэра сделать, я их просто обезредил. Чувак недоволен, недоволен. Он пытался, короче, выиграть, собственно, эти, как его, голосование на мэра, да? Он недоволен теперь. Пытался, пытался. Эх, что за пипец? Это что? Это зачем? Что это? Ватафак мазафак? Это что реально? Зачем это так построено? Здесь кто-то типа оборонялся, но это какой-то бред. Здесь все равно все простреливается. Че за прикол? Окей. Нормальный чувак грабит. Чувачка. Интересно. Опа. Я Полапал за попу. А его тоже, в принципе, можно посадить. Почему бы и нет? Правило АФК в DarkRP. Нельзя ставить в АФК. Иначе вам конечное. Давайте подглядывать за мафиози. Опа. Ну-ка. Оружие. Это ограбление, это ограбление. Кони деньги. Пять тысяч. Скидывай. Грабитель, сука. О, свидетель. Свидетель, фу. Это свидетель. Все, давай, удачи. Сука, это такой кринж. Опа. <плес> <плес> ну, понимаю. Ну, давай, давай. Отлетел, мужик. Ой, модератор, модератор бежит. Так, не трогай модератора. Уходим, уходим. Здоров. Пока. Чё? Блин, нельзя, да? Ладно. Ну ладно, ладно. Ну, ладно, ладно. Все, удостоверение показано. Ну, да, да, я уже понял, ладно, и нет. чао. Like, это ограбление. Гоните пять <laughs> Сука, грабитель. Ой, админ. Ой, админ. <laughs> а не, нифига, нифига, нифига, он улетел. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Это ограбление. Гоните пять а ему похуй, да? Я так понимаю. Ну ладно, не послушание а ограблению. До свидания. Сука. Здорово, мужики. Что делаете? Круто. Сука, меня же свой хочет шокнуть. Чего ты меня толкаешь? Ты не стыдно толкать меня? Ты не стыдно? Кстати, я не могу его посадить, что ли, или могу? Не, не отгадал, мужик. А, я не могу его арестовать. Лежать, бояться. Меня сейчас свой, наверное, убьет. Надеюсь, не убьет. Вы ничего не видели? Чё? Найс причина увольнения фрикил. Боже, но великолепно. Словах человека напротив. Замечательно. Вот это РП. Чезми. Чезми еще сделал. Гениально. <Стурный пистолет> ага. Замечательно. Он сам себя взорвал. <Стурный> пистолет> пистолет> <сорый> пистолет> бомж. Бомж, слышь. Бомж. Бомж. Это ограбление. Бомж. Ладно. Правило АФК. Сиди в аресте. Кстати, почему его три раза пытался арестовать? Не на третий только арестовалось. Что-то баганные системы здесь какие-то. Надо по ходу сборку обновлять, а то фармите бабки, а сборка не обновляется. Здравствуйте. За, за какой? С какой обычный фрикью. Но... и чё? Ты, ты вот там стоял, ты вот там стоял, вот там вот там да. да. Вы вы пытались сделать рейд на мэра, я просто вам помешал, Все. Они там в пятером были и пушки друг другу передавали. Поэтому, почему, почему, почему, почему? не подождите, у нас пушек, во во это, Поэтому это, по у вас 5 было, 2, вы просто присаживались и друг другу оружие и выдавали. Разговаривали, вообще, и он взял. Даже не, не я помешал в рейду, взял, в чем проблема? Пристрял, я помешал рейду. Ну, у вас пятеро ну, были. Там пятеро еще у чего С4 было. Знаешь, у чего 4 бы, он его сам учебу. подобрал у на пол. Нас он сам подобрал нас. Блин, я, я слышу, сука, на колонки его. Скотина. Ой, короче, не у него не есть доказательства? Короче, не. Демка есть. Демки нет. Ну и нафиг ты нажал, об уйдешь, если у тебя демки нет. Закрывай, короче. не Так я рейду помешал, в чем проблема? Закрой жалобу, короче, Закрывай жалобу. Ложный вызов. Понимаю, понимаю. Чего тебе надо? Чё ты так смотришь? Ну все, короче, удачи полетела работа. Упаясь, да, давай, давай. Давай, удачи. <laughs> Единственный вопрос, почему вы разбирались э, в РП месте, плюс еще, <laughs> почему этот чувак э, без доказательств, без всего просто пошел и разборку начал? Короче, ему просто пофиг было, я так понимаю. Он хотел, чтобы меня забанили. Круто, круто. <laughs> Братаны к барыге, он опять написал. <laughs> Пойдем его опять бахнем. Пошли, пошли. О, мне тут поинтереснее случай. Взя взял, взял? Я ничего не взял, че взяли? Блядь, майнят нахуй. Без нас, блядь. Без нас майнит, реально, пацаны. Правда. Ну-ка, теперь вы майните все. Без них. Сука. Ой, кринж. Ладно. Там майнят, не мешать. Не мешать Не мешать, говорю Не мешать Вон бомжа лучше посадил, на АФКшит Все, пока, бомж Учелоника Рататуй Блин, помню игру ротатуй проходил на Твиче было весело Опа Открывайте Открывайте Открывайте Ладно, не откроешь пизда вам не открываешь, тебе конечно, ты умираешь. Я говорю, ты умираешь. Плюс Маник. Кстати, что за гениальный человек закрывает окна деревянными предметами? Не, ну это реально, это... Это реально прикольный пацан. Чё за бред? Нет бы обычные пропы поставить. Ладно, чувак не шарит. Очень жаль. Так, ну что, теперь давайте опять этого чела зарейдим. Сначала я его ограбил, вроде как. А теперь я его зарейжу. Нелегал. Надеюсь, мэр примет. Принимай, мэр. Рожь принял. Моё сюда. А, понимаю, про блок. Ну ладно. У меня им 9к бейс, сори. Ой, тихо. Лежать бояться. Все, изи. Только теперь надо умереть, чтобы у меня 45-го года на экране не было. Понял? <связаны> Что делать? И еще раз попробую. Что делать? Это будешь, чтобы получалось как... так, все, блядь. О, круто. Сажа его. Все, сиди. <связаны> Закрывай. Да я его уволить хочу. Там, Закрывай просто пробом И все, скажи, сиди Проб поставь теперь и все Зали, мента закрыли лесной кочегар Пиздец у него ник Земля ему пухом Опа, нелегалом торгуем Нелегалом торгуем, да? Че он орет так? А тут что происходит? Ну-ка. А, замечательно, Ник. Что здесь? Я тогда пойду домой. Ну, для тебя мой дом, это как бы бал. Это мой как бы дом. Пришли, тут заявились, а? дом мою дуну, а из безодина, а? отсюда, из моего дома. Ты че орешь? Не ори. А, найс. Найс, фрикел. Слышь, фрикил? Сейчас фриорез будет, ахуеешь. Пока. До свидули. Стоять, стоять, это ограбление. Стоять, это ограбление. Это ограбление. Алло, алло, повернись. Алло, я тут. Ограбление. Стоять, говорю. Стой. Стой, Стой. тебе конец. Все, ты не ограблен. Ты в тюрьме. Сука. Че это за танцпол настроил? Это че? Ты че сделал? Ты что сделал? Ненормальный. Открой дверь. Дверь открой. Открой дверь. Молодец. Все. Мэра там не убил. Там ограбление сейчас ухал, там с Я случайно. Очень жаль. Ну ч, расстрел поляны. Поляна зачищена, сэр. Чисто, как у бабушки. Эх. Выбегают, выбегают. Чистим поляну, чистим. Там вроде модератор, он может меня забанить, а что-то не банит. Неплохо, неплохо. Мужики, алё, чё выбегаете-то? А, там еще один чел да, нормально. О, модератор подлетел, ура! Так. У меня в окно пытается достать? Чувак, ты можешь меня по Steam ID-шнику тэпать, я тебе секрет расскажу, это Бадминка. Я знаю. Чё знаешь? А чё не тэпаешь? мне лень. Я утилизировал его. Хулдаун. На пространстве. Так, так. Оп. Другой тэпнул. О, хоть один умный человек наконец -то. Так, а, у тебя жалоба или. У меня просто. У меня жалоба, и... то, что мне не дает модератор RD мить. Ладно, я супер сила качаю. Суперсилы, быстрее. быстрее. Сука. Ой, боже. Ну, а замутить можно? Алло, алло. Эй, где мы, мут? О, наконец-то. Кстати, эта затычка обходится просто перед заходом на сервер. А там. Так. А там, а там. Я, блядь. Так. Что они сделают? Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, покажи мощь, мощь Во-первых, привет, а во-вторых, 4 МРДМ У меня суперсилы, мешает, врет Думаю, сейчас, секунду, у меня вот с этим неадекватом немножко идет разборка, сейчас Все неадекваты Ну, я извиняюсь, я бы сразу начну, по у меня и так голова кипит Быстрее у тебя кипит голова В школе не учится, короче, а голова здесь кипит Нормально придумано Ладно, ладно. Но, <свист> ну что, там и... бан будет? Алё. О, глава города приехал. Собственной персоной. А бан это не будет, походу. Ну ладно. Ну-ка, проверим мою теорию. А, ну да, сила опять. Перезашел просто, и сила как бы качается. А <свист> я... <свист> Сука. О, забанил, наконец-то. 100. Хорошо. Ну что, все, в принципе, на этом. По 4 у нас фаст <laughs> Мне понравилось. Это было весело. Ладно, все. Всем спасибо. Чао. Качайте читы в телеграме, используйте, собственно, дем. Да. Давайте, goodbye.